Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос подписчика, сколько времени уходит на подтверждение заявки от КУ, от конкурсного управляющего. Давайте по порядку. У всех торгов есть периоды приема заявок. Именно в этот период у нас с вами есть возможность подать заявку на те торги, которые нам интересны. Здесь самое важное, первое, сделать все правильно. И второе – это успеть в установленные сроки. После того, когда ваша заявка подана, конкурсный управляющий должен проверить на правильность всех заявок и на выполнение всех условий. На это у него есть до 5 рабочих дней. После этого он должен выпустить протокол об определении участников торгов. Именно в этом протоколе будет указано, кто допущен до торгов, кто не допущен. Этот протокол конкурсно-управляющий формирует на электронной площадке. Электронная площадка делает своеобразную рассылку. То есть вы узнаете об этом, скорее всего, по электронной почте или зайдя на уже саму площадку. Я желаю вам всем успехов на торгах. Я желаю, чтобы вы делали все правильно и все вовремя. Будьте профессионалами на торгах. И тогда у вас все получится. Всем отличного настроения. Жмите класс, если вам это видео понравилось. Если вы хотите, чтобы мы продолжали писать видео, отвечать на ваши вопросы, пишите об этом в комментариях к этому видео. Задавайте ваши вопросы в специальных разделах на наших соцсетях. Поделитесь обязательно этим видео. Я думаю, что оно будет многим полезно. И всем пока!